что это я. Ты? Тогда здравствуй. Лена, я тебе давно хочу сказать, что я тебе. Еще не поздравил. Со стихийным бедствием. С новым директором. Что? Да. Владимир Васильевич ехал в командировку, На его место назначили, товарища Гурцова. Не может да. быть. Да. Лена, я давно хочу спросить. Когда мы с тобой серьезно поговорим? Можешь сейчас? Гришенька, но сейчас у меня совещание. Объективные а причины. Но, Лена. Гриша. Лена. Гриша? Ну, ничего, я нашел выход. И у меня есть верная помощница. Кто такая? Современная техника. Я не понимаю, Криш. Услышишь, поймешь. Здравствуйте, Ля Бережочка. Ты взял эскизы? Ну, как же, вот и на... Да вообще, заходите. <связь> заходите, заходите, товарищи, заходите. Садитесь, пожалуйста. Товарищи Телегины, знаете, передовой человек, верно? Член ТК профсоюза, депутат Горсовета. И на нашем новогоднем вечере в таком виде будет. Зачем нашим советским людям скрывать свое лицо? Зачем, товарищи? Это нетипично. Но не в этом дело. Перейдем к существу вопрос. Товарищи есть установка весело встретить Новый год. Это на нас эти накладывает и, в то же время, от нас требует. Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать. Необходимо приложить игру фантазии, чтобы в соответствии со сметой провести наше мероприятие до садись. На высоком уровне, товарищи. И главное понимать, что серьезно. Как вы считаете, товарищ Крылова? Подготовить хороший вечер это дело не шуточное. Не беспокойся, товарищ Крылова. Я и сам шутить не люблю, и людям не дам. Вы записывайте, Тося. Записывайте. Да, да, Серафим Иванович. Все записываю. Я лично продумал этот вопрос и считаю, что наш новогодний вечер нужно начинать так. На сцене записывайте, Тося. Согласно русским сказкам, Стоит терем теремок. Три кубометра тесу. Подожди, Федор Петрович, часы бьют, сколько им положено, и из терема выходит кто? Медведь. Э Дед Мороз. А, Снегурочка. Э -э -э выходит докладчик. Докладчик? Да. Итак, коротенько, минут на сорок больше, думаю, не надо, дает свое выступление. Как вы считаете, товарищ Ромашкина? Хорошо. Это и серьезно, и в то же время как-то мобилизует. Вот. Эм, со сметы у нас тут туго получается, Серафим Иванович. Что такое? Вот у товарища Крыловой запланированный. Дед Мороз один, Снежидок 30 единиц. А потом Баба Яга и коты в сапогах. Так, так вот, коты у меня в смете запланированные, А на сапоги денег нет. Ну, что предлагать? Урезать. Чего? Котов. Правильно. Готов урезать до минимума. Потом насчет бабы-яги. У меня ведь на бабу игу единицы нет. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Попытаемся. Вы все очень оригинально придумали, Серафим Иванович. Да, не зря, можно сказать, поработали серым веществом головного мозга. Не такой уж она у меня серая, как вы думаете, товарищ Усиков. Алло? Так вот, товарищи, Музычка. пока все. Товарищ Телегин. Слушаю, товарищ Телегин. На новогодний вечер. Ах, мы с супругой. Понялся, понялся. Товарищи, через час Сиради Иванович будет лично знакомиться с номерами концерта. Весной парень с девушкой одной Всем пора, с скромный парень был По пятам зоне ходил Глаз тупленых не сходил, Только нужных слов не находил Я не знаю, как начать В общем, значит, так сказать Нет, не получается опять И не знаю, как начать В общем, значит, так сказать нет, не получалось опять За совет меня прости Понапрасну не грусти Ты не понимаешь ничего Если взгляды так нежны Значит, речи не нужны Значит, хватит слова одного Я не знаю, как начать в общем, значит, так сказать, так ведь не получится опять. Если взгляды так нежны, значит, речи не нужны, Значит, хватит слова одного. Люблю. Ну что ж, по-моему, придраться не к чему. Хороший номер, правда, дядя Хорошо, поеду, мне понравилось. Будем я сказать, здорово. Ну вот. Леточка, к Так вот, Девочки. Пришел сейчас ко мне один неизвестный и говорит, тетя Дуся, ты меня знаешь? Я говорю, я тебя знаю. Значит, на тебя можно положиться? Передай, пожалуйста, этот конверт Леночке Карловой. Больше ничего этот известный неизвестный не сказал? Нет. Вздохнул и ушел. Костя, можешь я прослушать эту пластинку? Пошел, конечно, можно. Милая Леночка, вот на этот раз уж ты меня выслушаешь до конца. Дело вот в чем. Вот ты видишь перед собой сейчас эту пластинку, а я вижу тебя. Твое лицо, твои глаза. Понимаешь, Лен, в жизни каждого человека бывает такой момент, когда ему совершенно необходимо объясниться с другим человеком. Костя! И, может Ох, быть, как это, это сделать потише, а? Глупо, что я прибегаю к помощи техники, но мне так легче. Понимаешь, Лен, меня ты можешь в любое время перебить. Я заплюсь и замолчу, а с пластинкой этого не случится. Правда, ее можно разбить, но я... Надеюсь, что ты этого не сделаешь. Лена. Лена, сейчас я тебе скажу то, что уже давно собираюсь сказать. Я не могу молчать, Лена. Я Лена. люблю тебя! Да-да, люблю! Люблю-люблю и не боюсь этого слова. Шекспир? Только не помню точно, какая вещь. Я долго думал, прежде чем вот так вот пойти и записать все это. Лена, может быть, это покажется смешным? Покажется шуткой? Но знай, Лена, что? В... В каждой шутке есть большая доля правды. И, кроме того, хорошо, смешно придумано. Могу поздравить. Ну, зачем ты выключил? Я могу опять включить, научишься, что вся общественность уже в курсе дела. Что такое? Почему? Трансляция включена. Ой, Гриша, я тебе это получил совершенно Это означает. смешно, я понимаю, очень смешно транслировать чужие чувства по радио. Отвечать тоже будешь на весь дом. А что отвечать? Молчишь? Опять молчишь, какой ты рубки нерешительный. Какой? Рубки нерешительны. Ну разве я не права, Гриша? Ну, Лен. <смех> ну поймет. Вот когда я тебе помню жизнь, сразу. Все. Все. Яркая речь. <смех> да. Почему прекратили передачу Шекспира? По техническим причинам. Да. Тося, пошли по объектам. Вот что, Тося, бригаду полотеров вызвать надо. Человек-пяток. Есть, Серафим Иванович, будет сделано. А ведь не птог украсили, верно, Серафим Иванович? Ничего, только простенки пустые. Зря картину не взяли по перечислению «Медведи на отдыхе». Уж очень это хорошо, а серафим у Что вы делаете? Я не понимаю. Вот именно, что не понимаете. Вы что же, на пляж пришли? Что это такое? Что это такое, я спрашиваю? Хм, ноги. Это я понимаю. Вот вы вообще где работаете? Вообще я экономист. Да? И вы... много вы встречали экономистов в таком виде? Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами, не воспитаешь. Короче, дело ясное. Костюмы надо заменить, ноги изолировать. Теперь сам танец. О чем он говорит? О молодости, о любви, Серафим Иванович. Это я понимаю, тоже надо. Значит, по-вашему, если наш молодой человек любит нашу молодую девушку, он такие номера должен выкидывать? Серафим Иванович, это же акробатический вальс. Поймите, природа танца. Товарищ Крылов. Не для того мы затрачиваем такие средства на обучение, что вот так кидаться экономистам. Но ведь танец так поставлен. Переставьте. Пошли, доченька. Три храбреца, три в одном Пустились по морю, морю бы разум. Этот хор надо несколько, сказать, прошить. У нас самодеятельность солидные, народу хватает. Но это же квартет, Серафим Ильич. Ну что ж, что квартет. Добавьте сюда еще людей, будет большой массовый квартет. А здесь что? Здесь репетиция нашего оркестра. Великолепно. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп! Не вместе начали, трубы запоздали. Саша, сколько можно повторять? Начинаем в первой цифре не с ми, а ми, бемоль. Понятно, да? Sure, Doc. Народ квалифицированный, работа проделана большая. У меня личное сомнение нет, это дело так не пойдет. То есть как? Вот это ваша музыка дает она что? Нет, не дает. А надо, чтобы давала. Простите, я не понимаю. Нужно, чтобы музыка, так сказать, тебя брала. Нужно, как говорится, чтобы она тебя вела, но в то же время и не уводила. Понятно? А у вас что получается? А и Б. Играли на трубе. Подберите серьезный репертуар. До Нового года осталось два дня, Сарафимов. Программа уже готова. Мы столько репетировали. Что это? Этот оркестр выступать не будет. Ну почему же? Несолидный народ, мальчишки. Подберите другой состав. В доме ветеранов сцены имеет, кажется, самодельный оркестр. Серьезные люди. Пенсионеры. К искусству опять же имеют отношение. Вот срочно договориться с ними в порядке культурного обмена. Мы им, они а нам. Но, товарищи Гурцов. Все, Елена Ивановна, все, рабочий день окончен. Пора, как говорится, и баренький. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Ля нам перечитал, по вашему совету, вешние воды Тургенева. Чудесные вещи. Да, третий день хожу под впечатлением. Любовь, сила чувств, поэзия. Такая суматоха с этим новогодним вечером. А я, грешный человек, люблю тишину. У вас же тихо в бухгалтерии. Не скажите, молодежь одолевает, целый день толчья. Подпишите, перечислите, оплатите, и все спешно. А я человек спокойного направления. Вдовец. Вы меня поймите правильно, Адалаида Кузьминична, в вашем обществе я отдыхаю душой. Ведь вы человек серьезный. Я уже в таком возрасте, Петро Петрович, что мне приходится быть серьезной. Мне ведь давно уже не 25. Да и мне, честно сказать, не 38. Сыграйте мне что-нибудь настроение, я пойду. Кстати, культурно отдыхайте. Ну, что ж, это неплохо, товарищ. Вы слышали, Серафим Иванович, какой приятный голос у Аделаиды Кузьминичной? Слышал, слышал. Неплохо бы вам, Аделаид Кузьминич, на наш новогодний вечер выставить и блеснуть, кстати, по этой линии? Мне? Что вы, Серафим Иванович, с чем? Ну, вот эту вещицу исполните. Прекрасная мысль. Кстати, Александр Петрович, и вам не мешало бы народу показаться? Стишок какой произнести? Или что другое? Между прочим, последний раз я выступал как раз недавно. Сорок лет назад на гимназическом вечере читал басню Крыловых. Да, Эй, все это хорошо. Басня – это сатира. Нам э, гоголи щедреные нужны. Вот. Расскажите э, басню. А вы, поделает Кузьмич, со своей песенкой выступите. Как это у вас там, А я одна, совсем одна. Знаешь, С надеждой, надеждой, тихой и мечтой. мечтой. Хорошо, это очень хорошо. Только в конце я бы слегка уточнил формулирочку. Я вас не понимаю. Вот ли, одна, совсем одна. С моим здоровым коллективом. Вот такая делает Кузьмишина, будет типично. Нет, этого больше терпеть нельзя. Звезды ему не тело, уновитель, улыбается, занавес не соответствует. Оркестр не подходит. Один только терем. теремок что ему нравится. Что ты предлагаешь? Пусть сам все делает, сам рисует, сам играет. Сам танцует. Сам поет. Ну, шутки шутками, но надо что-то делать. По-моему, надо всем собраться и пойти к телегину. Нет, не годится. Почему? Ну, что мы маленькие, что мы пойдем жаловаться. Ну, как жаловаться? Надо самим найти выход из положения. Ну, какой, какой? Будем во всем с ним соглашаться. Да. Говорит, что-то великолепно, что-то замечательно. А все делать по-своему. Правильно. А телевидение приедет, накормол, все увидит. Постой, постой. А что же мы будем делать с оркестром? Что же нам делать с оркестром? Доброго вам, здоровьечка. Простите, пожалуйста, я пообещал. Я из дом ветерану на насчет оркестра. Нам, товарищ, огурцов позвонил. Можете переговорить с огурцом. Вторая дверь налево. С огурцом. Вот спасибо. А то ведь я боялся, что придется говорить с этой. Как и у вас, тут, Фролова, что ли? Крылова, а? может. Вот и видно. А почему это вы боялись? Да говорят, сухая, равнодушная особа. Кто это вам сказал, что? огурцов? Так может быть, вы мне отвезете, моя фамилия Крылова. Ой, как неловко получилось, простите, пожалуйста, ой. Ну, постойте, дедушка, вы мне ответите, кто вам сказал. А я не могу при посторонних. Пожалуйста, я могу пойти покурить. Простите, пожалуйста, простите, пожалуйста. Товарищ Крылова, я дедушка Гриша Кольцова. Так это он вам сказал? Да нет, что, мой внук любит вас, ведь ночей не спит только вас и думает. А парень он хороший, есть, такой полюбит он на всю жизнь. Зачем же вы мучаете ребенка? Ой, дедушка. Ещё Гурцову. Я что с дедушкой? Спешу. Он пролетел, как реактивный самолет. Сюда, потом туда. Гриша! А? Ты не встретил сейчас своего деда? Моего деда? У него есть дед? Да, есть. по что? Сережа? А? Посмотри на эти ботинки. Смотрю. Они? Они. Что? Ты знаешь, я думаю, у них одна на двоих с дедушкой. Одна? Одна. Да Это номера совпадают. О, Борды тоже совпадают. Все совпадает. А что передать? Моему внуку. Во всяком случае, в этом году разговор о личных делах не состоится. Ну, а в будущем? Да, да. Если она нам не поможет организовать как следует наш вечер, я с ним разговаривать не буду. Хорошо. Я передам. Слушай, Сережа, этот дед натолкнул меня на очень интересный день. Ну, что же, заслушаем клоунов. Прошу, товарищи. <рик> Здравствуй, Топ! А -а -а! Здравствуй, Чип! Топ, где ты, Топ? Я ждешь! Здравствуй, Топ! Здравствуй! Но скажи мне, Топ, почему ты плачешь? Ты ждаешь тип, и я женюсь! Поздравляю тебя! Поздравляю а -а -а! тебя! <рик> и твою невесту! Тиша! <рик> Тише! Ради бога, ничего я об этом не говори. Ну почему? Потому что она еще об этом не знаю Ну как? Почему? Потому что я женюсь совсем на другой. Минут, <смех> да. товарищи, так отдел не пойдет. Ну что это у вас? собираетесь жениться и плачьте. Это же не кипить. И потом, что это у вас за вода из-под кольется? Это слезы. Ах, это результаты эмоций выжимаем. Товарищи, сколько же надо плакать, чтобы вода из платка потекла. И потом, слушайте, э, не надо его целовать. Это производит нехорошее впечатление. Нет, дело в том, что, товарищ директор, вы, кажется, не вполне... Вполне. Вот вы говорите, что ваша невеста не знает, что вы женитесь на другой. Это нехорошо. Надо, чтобы она была в курсе дела. Вы об этом сообщите. Вы думаете? Так ведь в этом же весь смысл, так сказать, весь юмор. Вся соль. Да при чем тут все? Да вот еще, что у вас там за имена? Клонские имена. Тип-топ. Ну да, это традиция. Товарищи, эти вы же взрослые люди. У вас фамилии есть, естественно. Вот давайте свои фамилии, слезы отставить и, главное, понимаешь, побольше бодрости. Давай. Товарищ директор. Знаете что? Оля, не, не надо. Харуся, <свят> здравствуй, Сидоров. Здравствуй, Николаев. Скажи мне, Сидоров, почему ты такой веселый? Я веселый, потому что я женю. Поздравляю <свят> тебя и твою невесту. Я пойду и обрадую ее, что я женюсь совсем на другой. Харуся. <свят> <свят> минуточку, <свят> минуточку, товарищи. Какая-то петрушка получается? Если у него есть невеста, так чего же он женится на другой? Так в этом же и заключается элемент сатиры. В этом все дело. В чем именно? В том, что он, легкомысленный человек, обманул свою невесту. Сидоров, что ли? Ну да. Морально разложился, значит? Да. Так для чего же вы поздравляете? Так как вы не понимаете, Оля, что... не надо. Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете. И вот у вас вид какой-то у вас непонятный был. Да, и вот, значит, со всей серьезностью, товарищи, выйдите как люди и резко так прямо поставьте вопрос. Вот. Ну, давайте, товарищи, а у меня времени мало. Вот. Коля, Коля, не надо. Елена Ивановна, не поможете ли? Мне тут нужно прочесть на вечере басню. Я никак не могу найти подходящую. Какую басню? Серафим Иванович меня просил выступить. Серафим Иванович, да? да? Федор Петрович, я вам найду такую басню. Я вам буду очень признательна, Елена Лавна. Я вам зайду, хорошо? Хорошо. Товарищ, в нашей среде. К сожалению, в некоторых случаях еще имеет место проявление легкомысленного отношения к семье и браку. Со всей резкостью, со всей прямотой мы заявляем. Это, это совершенно, совершенно недопустимо, недопустимо, конечно. Вот это да. Это другое дело. Ну, вот так все, товарищ. Товарищ Крылова, что у нас еще там? Все, старший вот все. Почему я не видел новый оркестр? Он репетирует сейчас. Где? На четвертом этаже, Серафим Иванович. Да? Сейчас подымусь, лично проверю. Ну, сейчас там будет музыкальные моменты и все. Гриша, ну как ты можешь об этом спокойно говорить? Ну, Лен, ну а что? Ну, сделай что-нибудь, а? Сделай. А что же я могу сделать? Ну, вот если ты сейчас ничего не сделаешь, вот я не знаю тогда, что я сделаю. А если я что-нибудь сделаю, ты познешь? Ну, иди, ну, иди, ну. Нет, Ленка, скажи. Ну, хорошо, я тебя тогда поцелую, хорошо? Правда? Да. Ну? А да он же в город уехал за лампочками. Сказал, что часа через три будет. Приедь, я ему всыплю. Ну, что ж стоите? Зовите кого-нибудь. Ну, что? Висит, висит. Что такое? Огуцов а висит в лифте между вторым и третьим этажом. Неожиданно временно испортился лифт. Молодец, слушай, нам же за это достанется? Не знаю, как нам, а мне, надеюсь, достанется. А что ты? Ты ж обещала. А -а -а. Ну, закрой глаза. Не проглядывай. Я не буду. Честный слава. Честный ну, слав. Закрой глаза. Ну, поцелуй меня. Репетируем. Талант. Ну, здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте. С наступающим, Серафим Иванович. Привет. Серафим Ивановича вам поесть принесла. Хотела бутерброд с сыром, да думаю, бутерброд не пройдет. Я вам взяла сосиски. Там были Серафим Иванович с капустой, я попросила с макаронами. Скушайте сосисочку Серафима Ивановича. Какую сосисочку? Долго я еще буду здесь сидеть? Куда же вы, Серафим Ивановича? Шарики, шарики, чудесные шарики, не хватайте все! Хорку поставили? Вы же видите, как люди весело. Серьезный человек таким образом не поедет. Вот видите, солидный человек недоволен. Почему недоволен? Мне эта затея очень нравится. Товарищ Телегин! Здравствуйте! С наступающим! А ваша супруга тоже приедет? А как же? Лиза, смелее! А ну как а доехала? Чудесно! очень хорошо придумано. Стараемся. <свист> <свист> Заботимся о культуру обслуживающейся. Чтоб с ума что? сошлись. Безобразие какое Тот не сделает ошибки, кто нынче будет веселее всех. Да здравствуют веселые улыбки, да здравствует задорный сгонкой смех. Ребята, все идет прекрасно, только бы не явился докладчик. Так, товарищи, э, микрофон выключен? Выключен. В программе будет небольшое изменение. Докладчика не будет. Отказался, докладчик Новый год поехал встречать. Но ничего, обойдемся без докладчика. Ура! Ура! Доклад буду делать лично я. Сам. Что? И второе. Конферансье не будет. Не укладывается смету. Наметьте, кто будет конферировать. Я сюда попал или не сюда? Сюда, сюда. Привет. Знакомьтесь. Это товарищ Никодилов, лектор из общества по распространению. Товарищ Никодилов сегодня просет народу лекцию на тему? Если жизнь на Марс. Э, правильно, товарищ Никодилов, одну минуту, Так, значит, вы выйдете. И так коротенько, минут на сорок. Больше, я думаю, не надо, значит, дадите народу свою лекцию. Мы пропали. Спокойно. Лектора беру на себя. Да? По Россия. колькерировать будет Криша. Я? Криша? Я не могу. Он не может. Почему? Я выйду. И уйдешь. И уйду я. Правильно. Ну правильно. Что делать нам с докладчиком, да? Будем начинать. Значит, сперва я, а потом вы. Правда. Пошли. Прошу вас, профессор. Пожалуйста, вот проходите, познакомьтесь с художественным оформлением нашего букета. Очень мило. Очень. Выжить не ли нам с вами что-нибудь освежающего, связи, так сказать, наступающие. наступающим. что вы, голубчик, что вы? У меня же лекции, лекции. Вот для бодрого настроения. Вот, голубчик, не могу, лекция. За успех вашей лекции это... и вообще за астрономию. За это, конечно, нельзя не выйти. Конечно. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте здоровы. то же самое еще mm -hmm. раз. Мы же с вами познакомились. Позвольте представить. Усиков, художник. Очень приятно, очень. Никодилов, лектор по распространению. Мы еще с вами зазнакомились. Голубчик, у меня лекция. Лекция Прости, голубчик. пожалуйста, я очень увлекаюсь в астрономии. Э, вот Все-таки космос. Ага. Видите. Космос. Это. Голубчик, у меня же лекция. Будьте здоровы. Разрешите! Разрешите! Гигантский номер! Товарищи! Да вы только посмотрите на эту маску! Это же точная копия огурцов! Что за шутки? Какая копия? Я есть огурцов? О, какой артист? Даже голос огурцов подражает! Я никому не подражаю, я исполняю обязанности директора. Маска, а я тебя знаю! И ну, сделал как огурцовый, как живой, смотрите, товарищ! Ну, хватит, товарищи, позвольте мне пройти! Позвольте мне пройти на сцену. Мне надо сделать доклад. Доклад! Да, да да этого сон. даже бы Я сам огурцов! Не доклад! Удовите! Утосите, товарищи! Я не позволю! Прекратите! Прекратите на мероприятие! А все Прекратите! А все Дядочка, ждать больше невозможно. Что с опурцом? Гриша ушел на разведку. Ну, ты слышишь, что там творится? Вот и спокойно начинать. Огурцов летает по Как летает по фоэр? Качаю этого ребята. Он не вырвется. От них 10 минут полной гарантии. Успеем? Успеем. Еду впереди вас. Быстро. Ребята! Живо по Песенку свою про пять минут, эту песенку мою пускай дают, пусть летит она по свету, я дарю вам песне эту песенку про пять минут, пять минут, пять минут, Ой, часов раздастся вскоре, Пять минут, пять минут, померики с тем. Пять минут, пять минут, разобраться, если строго, Даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, Ой, часов раздастся вскоре, Помиритесь те, кто в ссоре. На часах у нас двенадцать без пяти, Новый год уже, наверное, в пути. Нам мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом, на часах двенадцать без пяти. Новый год он не ждет, он у самого порога. Пять минут пробегут, их осталось так немного друг, поспеши, зря тиять минут не надо, Что не сказано, скажи, не откладывая нога. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, Не откладывая нога.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 но ведь пять минут немного, Он на правильном пути, хороша его дорога. Пять минут так немного, Он на правильном пути, хороша его дорога. Пусть подхватят в этот вечер там да, и тут Эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетела, Молдат, часы двенадцать бьют. THE <laughs> Только чудо. Да. Товарищ полковник. вы можете нам помочь. Можете Представляете, помочь? Что на новогодний вечер человек собирается делать доклад. И доклад у него в кармане. Вот он сейчас идет сюда, сделайте что-нибудь. Вот он, вот он. Все Дорогой товарищ Огурцов, позвольте вас приветствовать работников цеха оригинального жанра. Привет, привет. С Новым годом. Что? С Новым счастьем. Что такое? Что? Что это? Что, а, что? А, с ума сошли, что а, а? Ну, ты ну и что? Ловкость с рук и никакого доклада. Все с ума сошли. пожелать вам всего, как говорится, хорошего. Позвольте мне также коротко познакомить вас с некоторыми цифрами, с которыми наш дом культуры пришел к Новому году. Я подготовил тезисы и вот так сказать. Ш -ш -ш -ш -ш -ш Все учтите, за это дело, за срыв докладов. докладах... Иванович, такой успех. Вам так аплодировал товарищ Телегин. Аплодировал? Вы лично видели? Все видели, Криша. Я тоже видел, Серафим Иванович. Стараемся, создаем настроение, только теперь нужен сурьез. Вы где лектор? Лектор готов? Готов, лектор, давно готов. Выпускайте. жизнь на Марсе. Прошу всех взглянуть на небо. Снизу звездочки, кажутся маленькие. Маленькие. Но стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, как мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки. Лучше всего, конечно, пять звездочек. <см, <смех> Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела. <смех> Что это такое? Что это такое, я вас спрашиваю. Как у нас в садочке, как у нас в садочке. розочка цвет. <свяк> <свяк> <свяк> Прощайте, товарищи. Иду на сцену. Ой. Гришенька, только ты не волнуйся. Я совершенно Хорошо? не волнуюсь. Если хочу знать, я абсолютно спокойно. Я вижу. Лена, я пошел? Угу. А? Иди. Да, Лев. Ну да. Здравствуйте, товарищи! <смех> вот напрасно, между прочим, смеетесь. Человек, можно сказать, первый раз в жизни вышел на сцену, вот бы сказать ему, мол, давай, Кольцов, действуй, вы смеетесь. Давай, Кольцов, действуй, не теряйся. <смех> вот это другое дело, ведь вы знаете, как все трудно делать первый раз? Песню спеть первый раз трудно, на полюс слетать трудно. А как трудно сказать первый раз в жизни, я люблю тебя? А в ответ услышь, что а я тебе нет. А в зале, наверное, есть пострадавшие, которые слышали. А ничего, самое главное, это не теряться, не падать духом. Но об этом после. А сейчас перед вами выступит музыкальный коллектив пенсионеров. Ансамбль пенсии и пляски. Виноват, простите, ансамбль песни и пляски. Будет исполнена малоизвестная кантата композитора Кручини. Дирижирует Василий Бенедиктович Сверстинский шмыгайло Вот вы, товарищи, видели, что веселое искусство делает старых людей молодыми, а робких смелыми. Посмотрите в зал. Вот видите, работают наши официантки Вера, Надя и Люба. Вы, наверное, думаете, что они только мороженые подают, а они подают большие надежды. Девушки они скромные, но сегодня они о себе сами скажут. Танечка, с ней случай был такой, Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания, представленных к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. ля ля Не может быть. Представь себе. Никто не обращал. Был в нашем дубе заводском веселый карнавал. Зеночка ночь одной весь за рукав блистал, За право с ней потанцевать Или жестокий спор, Панхан чуль, панца негиным, с травы мушки тер. Отрыв до авторитета Малагар устраивают. Шёрт. И вот опять здоровыю приходят слесаря. Один а твой боярышней с восторгом говорят. Она была под маскою, ее пропал и след. Эй, Таня, Таня, Тонечка, неси скорее обед тра ля ля ля ля ля ля ля, ля ля ля ля ля ля ля. Это... И нерешительности и вообще. Лен. Ну, ну ведь сколько ты? раз ты собирал сказать, Но? что я иду объявлять фокусника Никифора. Выступает фокусник-иллюзионист Эдуард Никифоров. It's a lot of дело! Всех, всех вас разгоню. Я, я прекращу это безобразие. Товарищ фокусник, а, а часы? Какие Погал, часы? Су? Да вы же брали. Ах да-да, здесь у вас галсурь. Да. Все мы хорошо знаем нашего достопочтенного бухгалтера Федора Петровича Миронова. Кому неизвестна его историческая фраза, зайдите попозже, кассир уехал в банк. Но сегодня от Федора Петровича вы услышите совсем другие слова. Басня, медведь на балу, Федор Петрович Миронов. Наметня на опушке под сосной был бал лесной. Енот и ёж, олень и лань плясали танец под испань. А серый заяц под кустом Исполнил лично вальс бустом. Плясали белки и лягушки, Все пили чокаясь про Дуэтом спели две кукушки, Два сольди, ляну и частушки, Как было весело в лесу. И вдруг медведь явился в лес И сразу же во все полез. Зачем барсук присел на сук, Зачем хорек пошел в ларек? И почему енот и крот танцуют танго и фокстрот? От этих почему, зачем, вдруг стало скучно сразу всем, И в миг в зеленый мир леска пришла зеленая тоска. Мораль легко уразуметь, зачем на бал пришел медведь? Хороша Бастя, зубастая, и прочитал ее неплохо. Поднимаем самодеятельность, господи Селегина, то, создаем условия. А медведь-то кто будет, а? Сейчас выясним. Федор Петрович, Адмиранович, значит, вот что. Э, Басня хорошая, а? зубастая, прочитал неплохо. <сасширя> э, оправдал, значит, э, доверие. Оправдал, оправдал. значит, не значит, неясно, кто именно этот медведь. Э, ты говоришь, это аллегория. Вот да? да. э, что, Фёдор Петрович, учти, в следующий раз будешь считать бастю, давай без всяких, э, это, а просто называй фамилию и э, место работы. Правильно, правильно. Коварищи, минуточку внимания. Хорошо. Ребят, ну давайте, как я сделаю. Конечно, бастя, но, конечно, смотря, куда направлено острие сатиры. Василий Павлович, поставьте, пожалуйста, бутылочку. Время. Товарищи, давайте создадим серьезную обстановку в зале. Сейчас перед вами выступит всем вам хорошо известная, заведующая нашей библиотекой, Аделаида Кузьминовична Ромашкина. И тропинки росистые старого сада деревья сенестые. Помню, как ночь небесной зырозвесел, мвайс он звучал, то печально, то весело. Мвайс ожидание, мвайс совещание. Нежный, задумчивый, пальцы на прощание. Звуки знакомые Вновь они ожили, Все, что уснуло, Зачем-то встревожили. Сердце не знает Запренье и холода, Вечно оно беспокоило. Молодого. Ночь, как тогда, мне без звезды завесело, Вальс он звучит, по то печально-то весело, вальс ожидание, вальс обещание, нежный, задумчивый вальс напрощен. Кому библиотеку доверили? Вам не нравится это Кузьминский? Что? А вам что, нравится? А как я в ящике летел, вам тоже нравится? Никаких Серафим Ивановичей. Хватит. Всех вас в чувства Не делать? волнуйся, не волнуйся. Лев, ну ведь твой номер, пойдем, быстро. Иди, переодевайся. Иди, иди, иди, не волнуйся. Поздравляю вас. Вы замечательны. Все всем иначе представлял. И вы что вы, что вы, напротив. Если вы нахмурясь, выйдете из дома, Если вам не в радость солнечный денёк, Пусть он улыбнется, как своей знакомой, С вами вовсе незнакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется глаз. И хорошее настроение, не плохие больше, Если вас, любимый, друг поссорил лучше. Часто тот, кто любит, ссорится за зря, Вы в глаза друг другу поглядите лучше, Лучше всяких слов порою взгляды говорят, И улыбка без сомнения, Вдруг коснется ваших нас. И хорошее настроение Неплохие больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, И поступок этот в сердце вам проник, Помните, как много есть людей хороших, Их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, и сомненье, вдруг ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вдруг коснется в ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Секретаря дирекции Тосю Бурыкину просят срочно явиться в штаб карнавала. Что за черт? Только начали торговать. Интересно, кому я могла понадобиться? Извините, пожалуйста. Повторяю, секретаря дирекции Тосю Бурыкину просят срочно явиться в штаб карнавала. Вы свободны. Садитесь, спешите. ФЦСПС. От исполняющего обязанности. Директор Дома культуры Огурцова С.И. заявил, в то время как нашей задачей является охват трудящихся культурными мероприятиями, отдельные работники дома превращают его в балаган. Точка! Отбирая из отдельных участников самодеятельности, товарищ Крылова, товарищ Кольцов, товарищ Усиков и другие несознательные товарищи, Дело неспогоднего вечера, неизвестно что. Зная мое желание придать вечеру чудесный характер, бывшеназванные товарищи позволили себе подорвать мой авторитет, для чего сунули мне в карман птицу и прочее. Но этого показалось им мало, и они использую мое прямое попадание в ящик, Правильно. Под видом иллюзии проведение в этом ящике по воздуху подвергает тем личной опасности как меня, так и многих передовиков производства производству, находящихся в здании. Что вызвало нездоровый смерть всего зала? я не Да ведь я об этом до вашего сведения прошу принять соответствующие меры против вышеуказанных товарищей которые очень наивно думают, что они нашли в моем лице дурака. На чем я снялся? На том, что они нашли в вашем лице дурака. Вот именно, точка. мы стали на год старше. Но поскольку мы молоды, не будем терять время. Не будем терять время. Потанцуем. Обязательно потанцуем. Разрешите? Я не танцую. Может, мы тоже потанцуем? Почему может быть? А что? Откуда эта робость не решительница? Обязательно потанцуем. И сейчас же. Вот. Мы уже танцуем. С Новым годом. Ну что то кругом все смотрят, как тебе не стыдно? С новым счастьем. Ну, Гриша. Ну, Гриша. Гриша. Ну хорошо, закрой глаза. Опять обманешь. Ну, закрой. Не будешь подглянуть? Честное слово, да? Ну, закрой глаза. С новым счастьем. А будет она? Минуточку, минуточку, товарищ. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу.